В феврале начинаются ваши дни рождения, поэтому я хочу вас поздравить. Я желаю вам, чтобы в этом году произошли положительные перемены в вашей жизни и чтобы вы смогли воплотить свои мечты в реальность. В феврале 2021 года будет много планет сосредоточено в знаке «Водолей». В вашем 12 секторе. Поэтому я называю этот месяц для вашего знака как «Поиск гармонии». И действительно, когда много планет сосредоточено в 12 секторе, это заставляет человека ориентироваться на свои внутренние желания и правила, делать не так, как это выгодно кому-то, или делать не то, что от вас ожидают, а делать именно то, что вы хотите делать, то, что приносит вам удовольствие, то, что вам нравится. Поэтому во многом февраль заставит вас посмотреть в глубину своей Души и увидеть свои желания, увидеть свои ценности и идти к ним, а не делать что-то ради других. С 1 по 21 число Меркурий будет ретроградным в вашем 12 секторе в знаке Водолей. И это будет период особенного такого углубления в ваш внутренний мир, в ваше внутреннее состояние. В этот период фокус внимания может сместиться с работы, на ваше здоровье, например, или на вашу семью. В любом случае вам придется перефокусироваться с той темы, которой вы раньше очень много внимания уделяли. Обычно это происходит в тех случаях, когда человек слишком много энергии отдает чему-то одному. И 12-й сектор всегда стремится возобновлять баланс в нашей жизни. Поэтому вы можете искать утраченный баланс в этом месяце и то, на что вы раньше тратили свое внимание, оно может перестать быть для вас актуальным, ради того, чтобы вы сфокусировались на чем-то другом, на чем-то новом, то, что ранее упускали из виду. Главным аспектом месяца будет квадратура между Сатурном и Ураном. Точный аспект будет 17 числа, но в целом этот аспект влияет на целый 21-й год, не только на февраль. И аспект будет затрагивать ваш двенадцатый и третий сектор. Поэтому может меняться ваша структура общения, поведения, ваши принципы, по которым вы выстраиваете взаимоотношения с окружающими людьми, может меняться ваш круг общения. В целом этот аспект подразумевает то, что вам будет необходимо выработать какие-то новые привычки, новые навыки, это может быть период, когда вы будете проходить переквалификацию или будете изучать что-то новое. В любом случае этот аспект будет заставлять вас выходить за рамки привычного, за рамки тех ограничений, которые вы однажды сами себе придумали. С 1 по 25 число Венера будет находиться в вашем 12 секторе. И так или иначе она будет подталкивать вас к уединению, либо к тому, чтобы находиться рядом с самыми близкими людьми. В ли в феврале вы захотите, скажем так, иметь вокруг себя много людей, которые будут требовать от вас внимания. В целом это может быть даже период, когда многие захотят уйти в отпуск или больше времени проводить дома. Лучше избегать серьезных нагрузок в этом месяце, так как это может повлиять на ваше здоровье и самочувствие. 1 числа будет квадратура Солнца и Марса, которая будет затрагивать ваш третий сектор разговоров, поездок и... По сути, эта ситуация будет показывать основную тему месяца. И смотрите внимательно на то, как у вас этот месяц начинается. Это может быть определенный намек на то, с чем вам нужно будет иметь дело на протяжении этого периода. Если, например, у вас возникнет конфликт с каким-то человеком, то скорее всего ситуация будет иметь свойство повторяться. Кстати, будьте очень внимательны за рулем на протяжении всего февраля месяца. Даже если вы и не водитель, даже если кто-то будет водить машину, все равно будьте аккуратнее в дороге. 4, 5, 6 числа Венера будет в соединении с Сатурном в вашем 12 секторе. Это период максимального уединения. Это может быть время, когда вы будете за городом, либо когда вы будете заниматься какой-то работой, лишь бы вас никто не трогал. То есть вот может быть такое желание будто бы спрятаться от всех. Лучше в какой-то рутине провести это время, чем в шумной компании или чем за каким-то активным занятием. 7 числа Венера будет делать квадрат Кура, но в этот день… Да, стоит быть внимательнее на дороге, но также день в принципе вносит сумбур в тему общения и эмоциональная сфера также находится в дисбалансе, поэтому лучше важные решения в этот день не принимать. 8 числа Солнце будет соединение с ретроградным Меркурием в вашем 12 секторе. Это очень важный день, который принесет вам осознание каких-то процессов, которые происходят с вами на данный момент времени в вашей жизни. Это может быть ситуация, которая будет литмотивом всего февраля месяца. То есть может какая-то тема прям выйти на первый план. Будьте внимательны к тому, какие разговоры в этот период возникают с кем вы встречаетесь о чем вы говорите это все может быть определенной подсказкой на что вам нужно обратить внимание в данный момент времени 9 числа Сатурн будет делать секстиль к Хирону, и этот аспект будет действовать на протяжении всего месяца это поиск альтернативных источников заработка это может быть даже необходимость выбирать из двух источников доходов но в целом так как аспект Хирону, это все-таки дает возможность сохранить какую-то двойственность в вашей жизни и могут быть просто внутренние сомнения: действительно ли нужно уделять внимание этим двум работам, этим двум видам заработка? И, скорее всего, до конца месяца вы сможете найти ответ на этот вопрос. 10 числа Меркурий будет делать квадрат к Марсу. Этот день также требует особого внимания и аккуратности с вашей стороны в вопросах, которые имеют отношение к поездкам, разговорам и бумажным делам. С 11 по 14 число будет интересное время. Опять очень большая концентрация внимания на знаке водолей на вашем 12 секторе. Во-первых, 11 числа будет Новолуние. Сразу после этого будет соединение Юпитера, Венеры и ретроградного Меркурия. Этот период вам нужно провести максимально спокойно в какой-то обстановке, которая вас полностью устраивает. Лучше не планировать поездки на это время. Если вы хотите уехать отдохнуть, то лучше, чтобы в эти даты вы были уже на месте, чтобы вы не проводили это, это время в дороге. В целом, это благоприятный период, который может помочь вам лучше понять себя, свои желания. И, возможно, в этот период вы опять-таки захотите больше отдохнуть, либо больше времени побыть наедине с собой. В любом случае, целый месяц вам нужно прислушиваться к себе, и не игнорировать свои желания. К тому же в этот период будет благоприятный аспект между Марсом и вашим управителем Нептуном. Это может помочь вам решить какой-то вопрос, найти общий язык с каким-то человеком, и в целом сдвинуть определенную ситуацию из одного места, то есть привести в движение какую-то ситуацию в вашей жизни, которая вас длительный период времени беспокоила. 18-19 числа Венера будет делать квадрат к Марсу, и в целом этот период может приносить конфликты и разногласия в общение с противоположным полом. Учтите этот момент, если речь идет о деловых переговорах, либо о ситуациях в личной жизни. 20 по 25 число будет очень активное время для вас, так как... Марс будет в хорошем аспекте к Плутону. Это даст много энергии для реализации задуманного. И будет затронут ваш одиннадцатый и третий сектор. Это может дать важную работу в коллективе, это может дать важные обсуждения, опять-таки выполнение каких-то бумажных дел. И в целом это период, когда вы можете быть на связи особо со своими родственниками. Это может быть встреча с людьми, которых вы давно не видели. И, наконец, 27 числа будет полнолуние в Деве, в вашем седьмом доме. Полнолуние — это кульминация или завершение какого-то процесса. Это возможность получить результат, увидеть плоды своей работы. И данное полнолуние будет очень полезно тем людям, чья деятельность связана с оказанием услуг, кто работает в сфере услуг. В этот период будет много клиентов, есть возможность почувствовать свою востребованность. И в целом полнолуние в Седьмом доме дает возможность увеличить количество людей, которые о вас знают. Но также данное полнолуние акцентирует сферу личных отношений. И в этом плане может произойти тоже какое-то важное событие. Важный шаг, важный этап в ваших отношениях. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Приглашаю вас в мою школу астрологии. Старт э, обучения нового потока 1 марта. Но присоединиться вы можете уже. Вся подробная информация по ссылочке под этим видео. Если будут вопросы, то пишите на мою почту либо в соцсети. С радостью отвечу каждому. Будем с вами на связи. Пока-пока!